на нашем веб-сайте радиоинвести.ком и, конечно же, на нашем YouTube канале. С вами в студии Анатолий Червец. Привет. Добрый день. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. Ну и, как всегда, народная трибуна, участники, все радиослушатели, кто имеет что сказать или задать вопрос, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Um, в сенате Продолжаются дебаты по поводу экстренного закона, который призван противостоять пандемии и каким-то образом спасти экономику. То есть, как бы два направления в этом законе. Во всяком случае, республиканцы видят этот законопроект как направленный на то, чтобы противостоять пандемии, поскольку у нас проблемы большие, мы об этом поговорим в медицине, в в снабжении. А с другой стороны, поскольку экономика практически не работает, ну за исключением сток-маркета, он то вверх, то вниз, ну, то да. слухами полнится. То есть там прошел слух, что вроде договорились, сток раз залетел нам на 11 процентов вчера, а до этого демократы сказали, не, не, не, не, сток раз скатился вниз. Ну в общем, сток-маркет живет сам по себе по своей собственной жизни Так вот, а все остальное, конечно, ситуация довольно скверная. Я представляю Uh, я понимаю там бюджетники так называемые mm -hmm. сидят себе дома ковыряют в носу получают зарплату все все здорово все в порядке бенефиты, страховка все идет оплачиваемый отпуск пенсия которая будет потом индексироваться 3% процента каждый год ну, у них все здорово а вот скажем люди которые работают в малых бизнесах вот как им быть там рестораны магазины которые закрылись как этим людям жить как им кормить свои семьи вот, собственно, на это и направлен законопроект, который, кстати, да, республиканцы к нему именно так относятся. Но вот, скажем, демократы относятся к нему иначе. Об этом откровенно проговорился Джеймс Клайберн. Помните такого из Южной Каролины? Тот, который и нам Ин... все-таки подарил Джо Байдена. Джо Байдена, да, с помощью которого Джо Байден выкапывался из ямы. Кстати, катапультировался из пикирующего бомбардировщика. И это тот Джеймс Клаймборн, который предложил вообще прекратить э, теперь предвыборную кампанию Байдена, потому что и так все ясно. С Эндерсом мы уже вроде бы решили. Отменить праймарис и все. Да, кому уже. это надо? И дебаты не нужны, и не нужны. Так вот, он, он определил это как э, tremendous opportunity, то есть какие-то Невероятные возможности для того, чтобы реструктурировать все под наше видение. Uh -huh. То есть вот, это, вот эти леворадикалы, которые до сих пор мечтают построить социализм, которые мечтают кардинально трансформировать Америку в нечто другое, чем она, нежели она была и пока еще остается, они видят вот этот кризис. Вот этих умирающих людей, вот этих больных людей, вот этих людей, которые не имеют работы, не имеют на что жить, как оплачивать биллы свои, они видят это как колоссальная возможность для того, чтобы трансформировать Америку. Вот как воспринимают демократы ситуацию, сложившуюся в стране. Не иначе. Как в свое время заявил э, Рама Мануэль, mm -hmm ни один бизнес, как бы нельзя позволить э, любому кризису пройти, не использовать. Ну, что в этом Не будучи использовать. Да. Что-то в этом духе. Good crisis is a terrible thing to waste. Да, да. В общем, вот такое отношение. Если вы помните, они там днями и ночами в Сенате обсуждали этот законопроект совместно с президентом, с Белым домом, с э, Палатой Верхней. Обе партии, и как бы по группам работало, пять групп работало. Да, там разбитые на рабочие группы. Да, и все вроде бы решили, договорились, колоссальные деньги, 1,8 триллиона долларов вот в этом пакете. Это не первый, кстати, пакет. Третий. Это третий пакет. В общей сложности планируется потратить на всю эту беду 6 триллионов долларов. Это больше, чем наш годовой бюджет в полтора раза. Это больше, чем наш годовой бюджет. Те, которые не раза. знают, наш годовой бюджет составляет 4 триллиона долларов. Вот. Это наш бюджет. И как бы уже все решили. И вдруг а, Нэнси Пилоси вскочила на метлу, и Сан-Франциско на метле примчалась а, в, в Вашингтон, Ди-Си. И все, и все. Со своим собственным проектом якобы хотя бы списком. Да. Причем они говорили о законопроекте. Она сказала о том, что она представит свой законопроект. Никакого законопроекта не было, потому что конгресс в отпуске. Конгресс в отпуске находится. Но она написала целый список пожеланий. И если зачитать нормальному человеку, ну я понимаю, что сторонникам демократической партии все похер. Но если нормальному человеку зачитать этот список пожеланий, мало того, что он не имеет ничего общего с той кризисной ситуацией, в которой оказалась страна, и никак не может повлиять на разрешение этой ситуации. Мало этого, он усугубляет, если принять те пожелания о трансформации страны, то он усугубляет наше положение просто кратно. Мы просто принимаем новый зеленый дил. Вот и все. Это все, о чем она написала. То есть это никакой помощи, это никакой идеи. Мы просто э, даем возможность Акасии Кортес да. и так далее э, привести в жизнь то, чего они добивались. Вот и все. И несмотря на то, что по этому новому зеленому делу, если вы помните, в Сенате голосовали, ни один мерзавец из демократической партии за этот законопроект не проголосовал. То есть публично они все от этого отреклись. И тем не менее Пелосин оставит. Ну так вот, сегодня они должны голосовать. Похоже, что договорились. То есть последний пакет составит 2 триллиона долларов, который, кстати, предусматривает и непосредственную помощь каждому. То есть там 1200 долларов на каждого взрослого по 500 долларов на ребенка если доход если доход на одного человека не превышает 75 тысяч долларов но ну, а если там градации какие-то будут одним словом для многих людей я понимаю что для этих а, так называемых слуг народа эта сумма смешная это ченч в кармане но для многих это существенные деньги это реальные деньги и вот на протяжении этой недели демократы уже дважды запороли этот законопроект. Причем даже не сам законопроект, а даже возможность обсудить этот законопроект. То есть mm -hmm. на голосование, это было процедурное голосование. Они проголосовали голосование. заблокировать голосование. Да. То есть даже обсуждение. обсуждение этого закона да. было заблокировано дважды. И все это с подачи Нэнси Пелоси и Чаки Шмаки Шумера. Mm -hmm. А после того, как э, договорились, Чаки Шумер выходит и на пьедестал входит и рассказывает о том, что благодаря демократам теперь этот закон стал просто великолепным. Ну, и вообще я слушал периодически э, дебаты еще позавчера, там три дня назад, и каждый из демократов выходил и говорил о тех проблемах, решение которых уже заложено в законопроект, предложенный республиканцами. То есть выходит и говорит, вот медсестры работают, у них нет повязок, у этих нет того, лекарства нет, в госпиталях денег нет, коек нет. В то время как республиканцы уже заложили в этот законопроект эти положения. Нет, они выходят, рассказывают, но это работа на публику, работа на Ленях Могилевских, там еще на других сторонников, обезумевших этой партии. Это на них игра, чтобы, чтобы показывали по СНН и потом собирались говорящие головы рассказывали какие демократы молодцы что без но, них но если бы хоть одна законопроект... тварь из них вышла к микрофону и сказала что они блокируют этот законопроект потому что они требуют чтобы самолеты там в году выбросы в атмосферу сократили на 50 процентов а это значит что просто перестанут летать это невозможно сделать если бы они об этом сказали, если бы они сказали, что они требуют немедленно а, предоставить гражданство вот этим вот, которые Дака, kids, mm -hmm. если бы они сказали о том, что они требуют денег там на план parenthood, то есть все то, что было в списке Пелоси, если бы каждый демократ вышел и честно сказал, мы не можем проголосовать за этот законопроект, мы заблокируем его, потому что... И там, если бы они огласили этот список, что я думаю, что даже среди демократов, ну, за исключением абсолютно отмороженных, абсолютно обезумевших от ненависти к Трампу, абсолютно обезумевших и ненавидящих эту страну, даже среди них нашлось бы значительное количество людей, которые сказали, ребята, вы что, вы что делаете? Вы что, вы что творите? Нет, выходят, потому что хитро сделанные политики выходят и рассказывают о решении тех проблем, Которое уже заложено в, закон, в законопроекте, предложенном республиканцами. И ну, сейчас Чаки вышел на трибуну, и такой герой. Благодаря моим усилиям, усилиям моих коллег-демократов, этот закон, закон стал еще лучше. И перечисляет положения, которые были изначально заложен, заложены в этот законопроект. Ну как назвать этих людей? Ну, Джо Меншин же поймали? корреспонденты джо меншин это сенатор из западной вирджинии и когда первый раз второй раз заблокировали решение обсудить он вышел и ему корреспонденты задали вопрос а почему вы заблокировали вы что-то имеете против он ну не было у него смелости сказать да я против вот это вот это вот это он сказал нет, ну вы понимаете, у меня просто еще не было возможности даже посмотреть, прочитать. Что у тебя не было возможности? У тебя стеф сидит. Знаешь, такой. они когда говорят, что я прочитал за ночь, там, 1200 страниц э, доклад, да? Такое ощущение, как будто вот он сидел всю ночь и 1200 страниц сам пролистал. У тебя сидит стеф, там человек 8-9, которые разбивают этот доклад на части, прочитывают, и потом тебе суммируют все то что в нем написано и тебе предоставляют так называемую суммарную суммарный отчет ты же все равно прошу прощения негодяй не читаешь его понимаешь И вот, вот я прочитал этот доклад ты прочитал 1200 страниц за ночь глупости кстати там э, пилоси требовала не помню сколько 25 или 35 миллионов долларов на повышение зарплаты mm -hmm. членам конгресса. Мало mm -hmm. мало получают. Вы все американцы получаете слишком много, а вот они получают мало, поэтому им нужно было повысить mm -hmm. зарплату. А еще они пиндюрили в этот список пожеланий или в радикальном отребе а положение, где отменить, запретить Water ID, mm -hmm. И применять так называемый Ballad Harvesting. Mm -hmm. Это та самая афера, с помощью которой в Калифорнии левакам удалось семь или восемь мест в Конгрессе занять. То есть речь идет о том, что кто угодно, ну какие-то активисты, слушайте, у Сороса дохрена денег, чтобы нанять студентов. Чем, до кого угодно. До кого угодно. Чтобы платить им по 15-20 по 20 долларов в час, чтобы они этим занимались. То есть, кто угодно может принести какие угодно биллы, в смысле, бюллетени, и опустить. Никто не проверяет, за кого, за что. Другими словами, не просто сфальсифицировать выборы, как это делают демократы постоянно, традиционно, особенно в нашем штате. Это старая добрая традиция. Нет, а просто вот. А почему вообще не отменить выборы и сказать, нет, ну вот мы хотим вот этого, этого, этого и на этом закончить? Ну да, в демократических есть... штатах, скоро так оно и будет, ты увидишь. То... Что Что вы... он, он... Ты мне скажи. В нашем штате, ну, Не. хорошо, раунер прорвался, ладно, как он туда проскочил? Это, это, это, это, это просто помню. уже наелись так, что. Вот, вот, вот вот Но зато против него проголосовал только один единственный каунти ну, да. графство. Это Кук да. Каунти. Да, да, да. это... Но вот ты мне скажи, скоро у нас в нашем штате республиканцу вообще просто заказано. Особенно в таких каунтих, как Дюпейдж, Кук. Лейк, uh, что у нас там еще, Макхенри. Все. Давай попробуем принять звонок, Давай. я немножко дух переведу, а у меня эмоции захлестывают от, от, от... Я пойду тебе в водичке, я спросил. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы Здравствуйте. знаете, значит, демократы предложили в этот пэкетч а, ввести положение, что ноябрьские выборы должны проходить только по, а, по, по телефону. То по... есть а, нужно звонить и таким образом голосовать по телефону или mail еще. Вот что. То есть это еще почище, чем вот то, что вы говорите, Сережа. То есть эти мерзавцы, мерзавцы подлецы, используют этот э, вирус, это э, чрезвычайное положение по всей программе для того, чтобы убить эту страну. Потому что убивая, так сказать, лишая законных, законности нашего президента, они на самом деле нас имеют в виду. Нас, а не его. Потому что если его уберут, то и, и вся страна полетит к черту, и, простите меня. Спасибо. Да -да. Спасибо куда. Большое, вот. Да. И, хочу, вот. Теперь я хотела вот спросить вас, Сережа. Вот смотрите. Вы, вы, конечно, знаете эту притчу про Сламона, как он рассудил. Кто из матерей является настоящей матерью для ребенка? Одна, которая сказала, рубите, да. для того... Или вторая, которая отдавала этого ребенка. Почему я про это спрашиваю? Почему? Потому что, вы знаете, некоторые продолжают осуждать республиканцев. А почему они как бы отступили? А почему они разрешили демократам? Почему они такие как бы недостаточно твердые и так далее? Ситуация такая, что и так плохо, и так плохо. В связи с тем, что наш президент действительно настоящий патриот, который думает о всей стране и о каждом из нас. Так что ему остается делать? Или идти вместе с республиканцами на какие-то уступки, которые прекрасно он понимает. Если мы понимаем, то он еще больше понимает, что это плохие уступки, что это невозможные уступки. Но в то же время он любит эту страну. Он любит каждого из нас. Спасибо. Спасибо, вы абсолютно правы. Кстати, два предыдущих пакета, которые были приняты. А, ведь республиканцам тоже Они были не по душе, потому что они были Предложены демократами и те заложили mm -hmm. туда и свинины свои И все, что хотите И тем не менее республиканцы понимают Как раз следуя э, этой притче Республиканцы понимают ответственность Понимая ситуацию, которая сложилась Не устроили Вот такой обструкции А проголосовали за эти два пакета Которые были предложены демократами В то же время третий пакет Который был предложен республиканцами Вообще, мне до последней минуты судьба этого законопроекта не ясна. Даже если сегодня в Сенате проголосуют этот законопроект, он же должен пройти голосование в Нижней Палате, mm -hmm. я не знаю, или пилоси соберет кворум, потому что самолеты, как известно, <laughs> не, не летают. Ну, ограниченное количество самолетов летает, поскольку. Ну да, и летает в определенном направлении. Кстати, мы к этому вернемся. А, поэтому я не знаю, или сможет ли она собрать из отпуска своих подельников. А во-вторых, ведь мы знаем, что там есть э, какое-то количество совершенно отмороженных леворадикалов а в демократическом кокосе, которых этот вариант не устроит, и они начнут впихивать туда вот те предложения там типа. 20 миллионов на спасение почты там 300 миллионов э, э, на дом <laughs> на развитие арт и так далее ну в общем в общем если посмотреть этот список а на npr еще 300 миллионов мало было надо еще 300 миллионов дать на npr на эту э, пропагандистскую машину mm -hmm. то есть я я вовсе не уверен что нижняя палата и причем они впихнут вот все это дерьмо в этот законопроект и подсунут его трампу поставив его тем самым в положении либо ты подписываешь этот бред либо мы свалим на тебя вину а мы знаем что все проститутки в миде ну абсолютно все вы посмотрите демократы дважды запороли этот законопроект вы думаете, они об этом так и говорили, что демократы заблокировали и почему заблокировали? Нет, они вытаскивали какого-нибудь очередного Чаку Шумера к микрофону, к телекамере. и тот рассказывал, как бился в грудь и говорил о том, что от медсестры им нужно помочь, вот эти, которые потеряли работу, им нужно помочь и ни одно ни одного слова правды о том, почему они заблокировали этот законопроект. И вот я боюсь, что пилоси пиндюрит в этот законопроект весь этот бред который она предлагала проголосуют за него поскольку у них большинство mm -hmm. и передадут на подпись президента президент я думаю не сможет подписать этот закон потому что это не просто отрата денег безумная а это изменение это часть вот этого нового зеленого дела это это социальная инженерия это перестройка это, это путь к строительству светлого будущего О котором нам в Советском Союзе рассказывали Это, это будет иметь колоссальные последствия и я боюсь, что президент Не подпишет этот закон И поступит правильно Но тогда на него обрушится вся эта махина Все эти средства массовой информации Все эти фейк-ньюс Которые пичкают вагиноголовых Пропагандой, которые ее хавают И, и по-моему вот Это все затеяно с этой единственной целью то есть даже Пилоси понимает, ты же помнишь, как она пыталась дистанцироваться от Акассии и Кортес mm -hmm. в свое время. Даже она понимает, что этот бред, Чак Шумер понимает, что этот бред, что этого нельзя делать, но использовать это против Трампа, они, они, они, они по-моему, ради Знаешь этого не А я боюсь наоборот, я боюсь, что он... Он подпишет? подпишет его. Знаешь, почему? Да. Вспомни, что произошло, произошло с Амнибусом. Да, я помню. Ты помнишь? Да. да. Ради того, что чтобы от... дать нашей армии, армии деньги, он, он пошел на абсолютно, и, ну, абсолютно утопические условия. Но он на это пошел. И вот это то, чего я боюсь. Да. Лучше бы он <кх> действительно не подписал, пусть на него обрушатся шквал. Сегодня медиа практически не имеет никакого э, уважения с точки зрения правды. Вот пусть они его обсуждают, пусть они его... Но главное, чтобы он не подписал. А я именно боюсь, что он его подпишет. Вот в чем дело. Фу. Да, будет тяжело. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, добрый день, Сергей. Дело в том, что... Я вчера в час, после часа ночи, по-моему, было сообщение уже, что они договорились и сегодня будут уже утверждать. Ну, а, То есть они проголосовали, что остался в Сенат. И что было там сказано, что а, зеленый этот бил не вошел. И не вошли очень многие а, такие существенные а, требования демократов, за которых... Это, вот, это пока. Это абсолютно верно. Это, да, это да. вариант, который... <как> Вариант, который сейчас рассматривается в Сенате Но этот вариант, даже если Сенат его проголосует, он пойдет в Нижнюю палату А вот что уже там произойдет, вот это меня пугает угу. Вот они договорились, выходило так, новости, это, это факты были По-моему, они сообщили, что это не вошло и слава богу, и основные там требования демократов, что как бы они были упущены, это, потому что это а все опущены, так. Это да. не касается сегодняшних событий, сегодняшнего кризиса. да Это, да, это, да, это да, все да. так. Но да. еще раз говорю, это абсолютно так, это да. договорились, но билл должен пройти Нижнюю палату, прежде чем пойдет на подпись к президенту. А уже как поведет себя Нижняя Палата с этим сборищем идиотов? И я, честно говоря, не знаю. Вот это меня и тревожит, я об этом говорю. Добрый день. Добрый день, день. говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Будут ли привлечены к ответственности четыре сенатора, снявшие деньги в банке раньше всех и создавшие панику? Угу. И второй вопрос. Никогда при всех эпидемиях не было афишировки вот этих цифр, которые постоянно висят на всех телекомпаниях. И кто решил сделать это и создать, естественно, панику по всему миру? Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, первый вопрос по поводу четырех сенаторов. А, идет следствие. Будут ли они привлечены к ответственности? Мы не знаем. Мы не знаем, что... Кое-кто за это сидел в тюрьме. Кое-кто. Да, но не да. все. А, до некоторых пор вообще Конгресс, а, Конгрессу не запрещалось использовать инсайдерскую информацию. То есть не было, не было закона, который бы запрещал им использовать инсайдерскую информацию. Mm. Но вот что касается... Дело не в Конгрессе. Тут стоит вопрос об SEC. Securities and Exchange Commission, а у них правила все одинаковые для всех. Другой разговор. Ну, <laughs> Некоторые эти правила э, нарушают и остаются безнаказанными, а кто-то, типа Марта Стюарт, да? нарушает правила идет, и идет на, на два года. На полгода, по-моему. Ну, у ей дали нет. два года, да, но да. она отсидела полгода, да? Да, вот так вот, так что будем посмотреть. Но я очень честно, э, честно сомневаюсь, что ничего такие люди, как вот это Вайн... Лофлер или Вайнштейн, что их куда-то на что-то да. посадят. Да. Так что ничего не будет, ничего не будет. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела внести немножко оптимизма. Вы знаете, что э, э, рейтинг президента взлетел до 60%. Знаю. Mm -hmm. это, это вообще, я считаю, что уже это залог того, что его переизберут. А, а у нас на работе очень много черных. есть, знаете, есть такие, которым можно что-то объяснить, типа того, что когда они говорят, что а, а, Трамп не платит налоги, я говорю, если бы он не платил налоги, он бы в тюрьме сидел. А да, ну да, когда у меня что-то там было, меня быстро нашли. То есть а, а, логически можно что-то доказать. А есть такие, которым ничего не докажешь. Mm -hmm. Когда говоришь, что а, демократическая партия а, основала Куклукслан. А задают вопрос: А с чего не нужно было? Понимаете? Ну да. Так вот, вот эта вот красавица, которую такой вопрос задавала, теперь говорит: У нас такой президент, он каждый день на телевизор выходит и нам все объясняет. И не то, что в других государствах. Так что я на это посмотрела и поняла, что все-таки не все пропало. Да. И Спасибо не все большое. пропали. Спасибо. И еще меня иногда умиляет, когда некоторые Люди говорят, ну, когда вот мы говорим, что вот смотри, что делается, пытаются воткнуть какие-то вещи непонятные. Mm -hmm. Это мы в, в соцсетях дискуссии ведем. И один наш общий знакомый говорит: да, это и, и та партия, и другая, типа, ничем не отличается все ведут себя одинаково. А, мне с одной стороны, хочется сказать: да, действительно, и в той партии, и в другой есть такие люди, но не говори никогда, что и та, и другая партия одинакова. Mm -hmm. Вот тебе пример в Индиане Управляет одна партия. Mm -hmm. А в Валинасе управляет другая партия. Если ты не видишь разницу, то ты либо наивный, либо я не знаю. Mm -hmm. Возьми любой штат, в котором управляют демократы. Любой. И ты найдешь там массу интересных вещей. И в то время, когда довольно крупные там штаты, в, ко в которые которыми управляют э, республиканцы, ситуация принципиально иная. Все метрополии большие находятся под управлением демократов. У меня бы был один вопрос в этом отношении. Если все партии одинаковые, тогда почему люди бегут из Калифорнии и в бегут Техас. в Техас? Совершенно верно. Вот еще один очень яркий пример. Вот так что, э, несмотря на то, что друг наш с юридическим и экономическим образованием, я все-таки смею, э, позволю себе не согласиться с ним, что обе партии одинаковые. Абсолютно mm -hmm. не одинаковые. Просто результат налицо. Вот, вот, вот, вот приведи мне пример обратного, чтобы там, скажем, из штата, которым управляли, э, который находился под руководством республиканцев, бежали в тот штат в благословение. Вот в Ленойс, допустим, что-то не бегут там из Индианы. Вот не бегут. Хотя у здесь 50 лет э, демократы крутят, вертят, как хотят. Обанкротили штат. Обанкротили буквально. Разворовали все, что можно разворовать. И сейчас Дик Дюрбин выступает. И, и вот, кстати, пока шли дебаты там, потом за, за закрытыми дверями, он требовал колоссальные деньги для того, чтобы помочь штату. объясняет тем, что губернатор штата потратил огромные деньги на борьбу с коронавирусом. Хм. Губернатор штата... Потратил огромные деньги на pet projects, раздав заказы, государственные свои заказы, правительственные, определенным компаниям, от которых получает солидный кикбэк. Вот чем занимается губернатор а Они борются с коронавирусом. Окей, okay, мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся, продолжим. Обязательно примем звонки и дадим возможность вам высказаться. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Говорить, Добрый день, Сережа. У меня вопрос такой. Дело в что я немножко конфьюз. 2 триллиона. на в общей сложности было 2,60 триллиона. А потом вдруг мы скакиваем 6 триллионов. На что эти 6 триллионов идут? Я до сих пор не понимаю, я не, не соображаю, что это такое, как, куда идут, откуда взялись такое количество денег, когда наш вал составляет 4,5 триллиона в год. Вот это мне непонятно. Может, вы объясните мне? Да, спасибо за вопрос. Часть идут из нашего казначейства, а часть идут из Федерального резерва. То есть Федеральный резерв будет покупать бумаги. А, облигации всевозможные на эту сумму. По-моему, там на 4 триллиона будет федеральный резерв и 2 триллиона из казначейства из наших. То есть, из наших денег, из наших. Ну, а куда они идут? Вы же понимаете, что а куда... огромные индустрии, которые просто на грани э, ну, я не скажу распада, но просто на грани бедствия. Это все авиалинии, это все это линии это гостиницы, большой... это, гостиницы, это большой крупный бизнес, это люди, которые действительно поувольняли сумасшедшее количество. Если мы будем слушать такие цифры более-менее резонные, ну, где-то в районе 5,7 миллиона человек остаются без работы. И компании, которые должны вынуждены уволить этих людей, значит, они теряют прибыли, они теряют э, свою стоимость на бирже, сама биржа теряет стоимость, поэтому это очень большие деньги, связаны с этим. 2 триллиона идут только на то, чтобы выручить нас, то есть я имею в виду людей, которые потеряли работы, э, пойдут, большая сумма денег пойдет на расширение э, программы э, «Unemployment Security», очень большие деньги идут на, ну вот скажем так, чеки, вот те чеки, которые будут получать люди, так называемый стимулос чек, это очень серьезная сумма. Поэтому плюс лоуны, которые должны будут выданы банкам для того, чтобы нам, то есть для того, чтобы малый бизнес мог одалживать деньги просто для своего существования. Вот и все. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Владимир, Владимир Калекунь с э, Виллинга. Слушайте, вот вы сейчас объясняли, как важно... Вот, мне не понравилось это. Кто-нибудь видел это предложение Сената Сенат по этими Кто-нибудь читал? Есть какие-нибудь вещи? Нет, я так думаю, что это деньги, это, как всегда... Как всегда, большинство э, ну, про демократов, я не говорю, но и защитить часть республиканцев, которые районос, опять садили нож в спину Трампу и всем нам. Почему? Я там, думаю, что там полно этих самых... Э, там немножко нью э, грин э, и там немножко от всего строительства социализма. Э, ну, в такой не форме, но мы за эти деньги заплатим с выхоркой кровью, как все, кто работает, зарабатывает и платит из того, что заработал, а не от говермента. Это будет увеличение, дикое увеличение э, бюрократии на всех уровнях. Вы же понимаете, говермент тратит деньги, это как тратит? Это нанимает новых распределителей, определителей, личбилити и так далее, и так далее. Ну, а я вам скажу так, вот, вот вы конкретно, вот, какому количеству. Я пенсионер, у меня очень скромный пенсионный доход. Ну для меня эти 1200 долларов, не человек мне погоду не сделает. Низел, ни мигней, ни багачек. Я считаю, что это очень плохие идеи. Володь, секундочку. Вы не можете так считать, я вам объясню почему. И сидя на пенсии, допустим, да. Вас это не особенно касается, так как вы продолжаете получать свою пенсию. Например, люди, которые работают и которых уволили в связи с тем, что пришлось закрыть пока временно бизнес, это люди, которые должны как-то жить и как-то поступать. я не против. Я понимаю, что удлинить unemployment, как это было в 2008... Извините, у меня такое было, когда у меня э, когда был провал, даткам э, провал 2002 года. Помните, после найти на да, да, Да, да, да. Я посидел на анэмплойменте полтора года. Это было кошмарно, мне его продлевали. Да? Да. И тогда не потребовалось двух триллионов или сколько там триллионов на, на это дело. Так там как-то. А нет, бывает. мы Ребята, можем... Я Окей. чего боюсь, что эти впрыснутые деньги, mm. которые прямо из этих фондов э, чистого воздуха, флэш-эр, нам уменьшат реально мою пенсию за счет от нам и mm, Ну не я... бывает. Что Ребята, мы, не, то, то, пошли деньги создания под них материальных ценностей не обеспечены ничем а -а -а. так вот для ну, того ну, чтобы теоретические законы ну хоть ты стреляй падает все вниз а не вверх окей володь теоретически да но практически но, на самом деле, даже предыдущий для того... опыт а, вот когда стимул был сделан во время обамы тоже мы боялись что будет инфляция потому mm -hmm. что федерал резерв бесплатно раздавал деньги кучу mm -hmm. денег. Mm -hmm. эти деньги пошли на стак маркет но инфляция Всплеска инфляции не было. Абсолютно это раз. Во-вторых, для того, чтобы создать какую-то материальную базу, чтобы как-то оправдать эти деньги, для этого нужно что-то создавать. А когда у вас э, полностью все производство фактически обрушилось, значит его нужно как-то э, реанимировать. И вот для этого вливаются деньги. Вот и все. Потом, а, ведь действительно, и владельцы малых бизнесов. Есть же много бизнесов такой, там, сам себе работу купил, что ну называется. Да, да. И какая там, если он увольняется, у него закрывается бизнес, там, непонятно, что происходит. И потом эти деньги, которые пойдут, вот, 1200 долларов на человека, доход которого там меньше 75 тысяч, эти деньги, в принципе, вольются же в экономику. Угу. Они же... На сегодняшний день люди... За последние вот три года при Трампе люди привыкли хорошо жить. Это действительно правда. Люди привыкли тратить деньги. Смотрите, время производство, не производства, а продажи увеличиваются. Люди ездят, стали ездить больше. Люди стали тратить больше денег и так далее. То есть сегодня... Для того, чтобы, то есть те чеки, которые дадут людям, они, не, я могу вас уверить, вот я разговариваю с людьми, с некоторыми, даже те, которым эти чеки не нужны, ну, могут выжить, да, без чеков. Первое, что они говорят, они говорят, о, шикарно, вот эти деньги мы вольем в стак-маркет и купим там какие-нибудь стаки, пока маркет в упадке. Мы купим стаки. Вот вам, пожалуйста, вот вам ответ на инвестиции. то, инвестиции, куда пойдут эти деньги. Добрый день. Ну, ребята, это еще раз я. Ну, просто, понимаете, не знаю, не нравится мне это, не на какую-то чувство Кстати, вы, Как вы думаете, что из этого, этого отвергнутого Трампом пакета предложенного Несси Пелоси, их вот, закона со всеми этим оплатой бортов с бесплатной там что там еще они нам ну, а а запретов за расширением кредитования на строительство э, этих самых ветроэлектростанций да. э, прочие прочие чепухи которые не имеют отношения сколько из этого прошло в этом мы не знаем в этот закон в этот законопроект ничего не вошло я с самого начала об этом говорил. я не да. знаю что попытается воткнуть туда пилоси потому что этот законопроект после того как его проголосует верхняя палата должен пройти голосование в нижней палате а уже вот, что, вот, а вот. уже что они туда попытаются засунуть вот это я сказал меня это тоже тревожит и беспокоит это, я не знаю. Это, это, и, ну, компромисс э, с таким порядочным человеком как чак сумер знаете. Ну, ну, да. Причем при, всем при этом. Дать? Ну просто, ну, не могу. Ну, ты меня... а нет, Володь, да, Володь, Володь, я понимаю, эмоции захлестывают, но вы поймите, ну невозможно политика без компромиссов и без. Торговли невозможно тем, Все. Бо тем более, что правительство э, Как бы разъединено Нет там большинства у одних Не там, не там да. Нет, ну несколько... Демократы как раз более-менее вместе Нет, ну те-то да ну, вот. А наши, да, они Как говорится Добрый день, вы в эфире Здравствуйте, извините, пожалуйста. Пожалуйста. А скажите, вот, вот, вот эти ну, деньги, что будут давать 1250, они только американским цитизент, о, если, о, грин но если они работают, как это работает? Нет, нет, нет. Или... Сейчас эти деньги будут выдаваться, вся э, информация будет поступать из АРС. Ага. Если вы работаете и платите налоги, АРС о вас знает, неважно, вы citizen, вы green card, неважно. Если вы официально платите налоги, и вы, то есть государство знает, что вы действительно как-то вкладывали какие-то деньги в государство, и ваш доход не превышает какой-то определенной суммы, вы будете получать вот эти 1200 долларов. Потом это до 75 тысяч с дохода после 75 эта сумма уменьшается сумма на детей остается одна и та же неважно до дохода 7 по 500 долларов на ребенка но чек ты будет выписываться людям которые платили налоги работали и ага. которые зарабатывали от, допустим там, там 10 от 0 тысяч до 75 тысяч и потом это будет немножко другая градация. Ну, я думаю, что вас это не особенно должно волновать, но а те, которые зарабатывают больше миллиона, денег не а -а. получат. Ну, да. это, а, а, а насчет пенсионеров они не будут получать. Пенсионеры, тоже... все <гук> те, которые сидят, то есть те, которые получают пенсии или получают пособие, ССА а -а. и так далее, они а -а. этих денег получать не будут. Ага, окей, окей. Ну все хорошо, спасибо. Спасибо вам. Еще немножко, пару слов о том, как э, средства массовой информации лгут, а вагиноголовые подхватывают, разносят и мусолят эти, эту ложь. Значит, Трампа обвинили в том, что он закрыл э, Health and Security Office в Белом доме. Mm -hmm. Дескать, вот из-за того, что Трамп закрыл этот офис, вот сейчас некому руководить, некому, так сказать, координировать действия, от этого мы в такой плохой ситуации. Фактически этот офис был закрыт Обамкой с Байденом на пару в 2009 году. Проверьте факты. Но медиа настолько бессовестно и беспринципно, что эту ложь пускает и водиноголовый тут же подхватывают и разносят. Кстати, и нач... давай, давай, давай. Еще, еще один момент. Трамп такой секой, такой, как это так оказалось, потому что он такой бестолковый, он о нас не думает. Вот мы остались без масок. Значит, когда был. А, помнишь был э, как, H1N1 да, очередной э, да. эпидемия гриппа да, свиной грипп да, а Обама с Байденом э, израсходовали в этот период маски mm -hmm. и значит специалисты эксперты и медики рекомендовали им восстановить запас этих масок Там mm -hmm. 100 миллионов масок было да, да, да, лежало да. в запасе так вот э, Обамка с Байденом Который корячится, пытается в президента прорваться Проигнорировали эту рекомендацию И таким образом оставили нацию без этих самых масок Но сегодня в этом обвиняют Трампа Трамп виноват И Байден, наглый старый маразматик Критикует за это Трампа Но он не помнит вообще, что он делал, чего не делал Он не помнит, что он взятки брал, что он Украину ограбил Не помнит, что он с Китаем там вась-вась наладил отношения Ничего не было Старый идиот а ты слышал выступление Нэнси Полосе, которая четко и открыто сказала, что вообще Трамп по ее понятиям в этой ситуации вот с нашим вирусом, с проблемами здоровья и так далее, он обязан просто забрать свой э, судебный процесс у Верховного Суда по поводу Обама кер mm -hmm. И он должен стать на сторону Обама кер и э, продолжать именно вот Эту Эту инженерственную программу да? То есть фактически она сказала Трамп должен э Подтвердить э Полезность И существование Обамакер ну, ну ты понимаешь вот тебе и все Вот тебе наша Обамка а, а Байден сказал четко Он считает что Трамп Не справляется со своими обязанностями Поэтому он только не сказал Начиная с какого числа Теперь он будет собирать консилиумы, и он будет проводить советы в жизнь. Вот такая у нас перспектива. Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз. Я попрошу вас ответить на, на мой вопрос насчет афишировки этой эпидемии, которая тоже провела да, в да, память. Да, да, да. Спасибо. Сейчас. Действительно, постоянно висит таблица, сколько... Ну, потому что одно из целей... Uh, вот этой всей компании это создать панику и негативные отношения обвалить рынок ну во всяком случае у одной партии перед одной партией стоит такая задача и средства массовой информации там скажем одни занимаются пропагандой что касается факса они просто наверное не хотят как бы чтобы их не обвинили в том mm -hmm. что они этому не уделяют достаточного внимания а вообще от того что ну вы, вы же понимаете там вот умер там кто-то и на CNN начинают эту трогательную историю то что каждый выходной день там десяток человек застрелили на саус сайте это никто не рассказывает это неинтересно или в балтиморе или и в Детройте Бут... или да, в да, лос-анджелесе да. то есть там где демократы управляют кстати городами ну, да. это неинтересно это никому не интересно а вот каждая смерть от коронавируса понимаете ее нужно обмусолить помусолить вызвать слезу Ненависть к президенту. А, а как же иначе? Mm -hmm. вот так работает пропаганда. Еще раз говорю, сейчас вопрос, который сейчас очень остро обсуждается, это заявление Трампа о том, что он хотел бы Кыстора открыть страну. И это его мечта. Мечта, да, он не сказал, хотел бы, я... Хотел, бы это его мечта, это его... Это мечта. Честно говоря, это, на, это нормальное желание президента открыть страну, чтобы страна зажила нормально. Работала сейчас. Страна. Все на, пошло на него. Он не советуется с экспертами. Эксперты говорят, экспертов тысячи, у одних одно мнение, у другой тысячи диаметрально противоположное мнение. И мы бьемся по кругу, носимся, исходим с ума, нас истерика начинает колотить. Мы друг другу глотки готовы перегрызть. Но, а если экономика рухнет так? Что не дай бог хуже, чем депрессия 30-х, Так забудьте о здоровье. Забудь. Не, не, не надо здоровья. Вот те же люди, которые сегодня его обвиняют в том, что он хотел бы открыть на Истор. Вот так, когда экономика действительно не дай бог рухнет и все будет плохо, они скажут: "Ну а кто же виноват? Он же был президентом". С этой целью делается. Вот все, и все. С этой целью. Все Поэтому, делается. дорогие друзья, не поддавайтесь на провокации. Слушайте наше радио, слушайте. И соблюдайте нормальных... элементарные правила гигиены. Да, да. Все эти руки понятно. не ешьте, не мыйте